Ни любовь, ни страх тут ни при чем. Любовь и страх – глубочайшие эмоции человека. Ну да, но вы меня не слушаете. Есть и другие вещи, которые надо принять в расчет. Например, весь спектр человеческих эмоций. Нельзя распихать все по одному категориям и отрицать все остальное. Если не выполните задание, получите двойку. Всем привет, с вами Мир. и сегодня мы сегодня с вами рассматриваем выражение To lump something into, что переводится как «распихать». Это выражение является модификацией от To lump something Together with, что значит смешать что-то в или смешать что-то с чем-то. Значение стричь всех под одну гребенку, то есть независимости от качества считать всех за одну группу или за одно целое. Lump Слово лампс, он по себе значит кусочек или комочек. Ну, например, комок в горле. Но если мы хотим уточнить, комок чего именно мы имеем в виду, мы используем предлог of. То есть, например, если мы хотим сказать кусочек сахара, то мы должны будем сказать a lump of sugar. Two of sugar and some milk, ну и второе место, где вы можете встретить это слово, это рождественские истории про кусочек угля. Matter, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Оставляйте Ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.